стоит было красиво я на каток поставлю от травы че вам я сотово убить вообще в край о вообще связано суши да я слышал я слышал даже не видел слышал. и помощь вообще справишься наверное ну, мне наехать, ехать Ой, на 277, короче. Я сейчас тут отсвечусь. Едь, едь на базу, едь на базу. На... Едь на базу да вы... нахуй Пожалуйста, Смысл пожалуйста, ли, по... пожалуйста, не ошибись. 50 секунд. Давай, пожалуйста. Ладно, а, ну, все, ладно, все хорошо. Он сам съехал, потому что он понял, что леопард подкрался незаметно качку его. Я тоже, я тоже съеду, мне пофиг. Я хочу дамаг еще бить больше. Свечусь. Ну, Говори, не, не, не стул. Ть. Блядь, землю стреляет. Взмонимый 287 на себя. <свят> я только что видел, бимачка. виталия Виталий, Виталий, помогу через 5 секунд. Я, я постараюсь. Там. <свят> давай, давай, я на каток попал, попал. Добивай, добивай его, добивай. Хорош. Едь, едь, едь, едь. 705 убивать, я арту уберу. Давай, давай. А, ты воина делаешь? Или можешь арту сам уберешь? Не, не, не. Ну, у меня 6 кор... фрагов в смысле, блядь. А, ну нам этот 705-й я... не даст фрагов. Я уже воин. Не, я 8, что фрагов сделал. Мне ЛБЗ главное, я хочу хм. раннего. Где этот распрятался? Красота. мне меня сейчас доберет, да? Не, он решил по как ударить. Стой, не убивай! Так ты же сказал убивай уже. Да я больше тебя дал. Основной калибр. Больше меня дал слот. Что тварь, что? Что? Если я убил бы Арту, я бы тебя передамажил. нет я тебя передамажил бы. Передамажил Арты 500 хп, 500 хп. У меня 720. И Ну вот, убил Арту, мне дали 500. Я бы ну. было, было бы все равно. А! У тебя было А, я, я, тупой, тебя я, тупой, было. я тупой, я тупой, сорян. Ты а, всегда Констант, играешь Константин против Антоныч, команды... Константин Анатольевич, ты я. же слышал? Я сказал арту оставить. Он говорит все, я поехал. там, Слышал, слышал. Все, все. Какие ко мне припадают? Я теперь буду спрашивать сколько у тебя, сколько ты настрелял, Я, Ха-ха-ха, я что тебе буду честно отвечать? ха У меня засветило, я его еще не вижу. Понятно, Нет, четко играешь Ебать, вообще я, я только что это видел Это просто было немоверно Твой скилл меня поразил Твое мастерство э, Принимание снарядов Это просто нечто Это немоверное Когда это я смотрел, я осознавал всю жизнь И подобие этой жизни меня поразило ну, я... Видишь, он тебе не верит Видишь, какой охеренный Нет, тимот... я верю. Просто Касанчик не верит в меня я ему говорю, как делать, а он не слушается, прикинь. Бабаха, коту. А я лампу поймал? О, все, до свидания. На, сука, ты тысячу... Но он не хочет. 100 рублей. Вован, можешь забить бог? 100 рублей. Вот видишь? Коммерческая тварь, вот я монетизирую свой талант, ёп. Монетизирую. О, попу не пробил. Еще раз попу не пробил. Два про, не пробитие в попу прикинь. <гас> нет, нет, все, я, я буду битбоксить, честно. Давай битбокс. <гас> Отпусти. <гас> <меня>. <гас> битбокс потом отпущ. Монетизатор. <гас> Отпусти меня. <гас> Отпусти меня! я. я... Битбокс, давай! Нет, сначала отпусти меня. Начало работа, потом заплачу тебе. Да я, я. Там дробина ошибается, сука! Отпусти меня, вот дробина ошибается. Безумный. Я танканул! Ван странно притих, мне страшно, все хорошо. Ван притихает, это это страшно, слушай. Я а Я ты кушаю. кушаешь? Молчит, куда а, так кормите его чаще, пожалуйста. Я не против, давайте. Кинь сотку на YouTube. Ага. Топ не обкинул. Я прога в углу, что ли, там забилась? Серьезно, я не попал? Да. Да. Поэтому... У меня опять какая-то яга сейчас передамажит, да? Не обижайся на меня, пожалуйста. Не смотри командный этот результат. Так, блять, нахуй, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блять... блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, heart... the... Я отказываюсь от важности, это моя фантазия, я оставляю электронное письмо, оставляю новые мечты. Юмаха, маха, я все время в